Мужик самогон выгнал, а куда наливать, блядь, хуй ее знает, блядь. И искал, сказал, смотрит, блядь, о, банка с березовый и там написано, тетятка березовый сок, он хоп туда самогонку, закрывать крышку, нахуй, это, блядь, он вообще, блядь, менты придут, блядь, найдут же, нахуй ее Как, как быть-то, блядь. Mm -hmm. Ну, он хоп, нахуй, под, за диван поставил. И сам так продумает, как может быть, а как они могут найти менты. Mm -hmm. Ну, берет, заходит за дверь, в вроде себя мента поставил, ментов поставил из самого себя. Ну, а за, за, э, выходит такой, стучит нахуй, тук-тук-тук. И сам себе отвечает, кто там. Для мы с милиции, ну заходите. Ну, раз, разные да, зашли. Что за диваном стоит? Он берет звук, дай попробую, хуяка найдут, блядь. Ходил, ходил, блядь, давай я, блядь, в сервант поставлю. Mm -hmm. В сервант поставил, заходит такой за, за дверь, блядь, опять стучит, и, все отвечает, блядь. Кто там? Дай мы с милицией, вон, заходите. Что в серванте, блядь? Березовый дай попробую. Попробовали. Попробовал, нахуй, не найдут, нахуй, суки, блядь. Давай я, блядь, его поставлю, нахуй, блядь, в шифонер, блядь. Банку, с самогонки. Ну, чего, блядь, нахуй, хуяк заходит опять, а, стучит, блядь. Кто там? Мы с милицией, заходите. Что в, в, в, в шифонели? Да берёзный сок. Ну, да, попробую, нахуй. Попробовал, блядь, поэтому мне надо, вот нахуй. Холодильник везде, куда бы ни ставил, везде вроде бы, блядь, должны найти, блядь. И, блядь, и поставил он уже, нахуй, ее, блядь, на стол, нахуй. Смотрит, блядь, стук такой, он же сидит, блядь, стук такой. Он кто там? да ты мы с милицией, блядь. А -а -а, заходите нахуй. <существует> Они заходят такие. Что такое, блядь, на столе стоять? Ну, березу менты. Ну, давай, дай попробуй. Да вы, блядь, уже, за... уже какой раз заебали, уже пробовать давай. <существует> <существует> <существует> <существует> <существует> а так он это, да, Да-да-да, <существует> он везде его, дэд... прятал и, и сам заходил, нахуй. Сам заходил, блядь, выходил и стучал, и дру... себе отвечал. Заходите, нахуй, ебать, дай попробовать, что там, где там, что там, нахуй, ебать. И сам же пробовал, и напился на чертику, нахуй.